А теперь самое интересное, просто переходим на полигон, зажимаем флешечку, кстати, это только на ПТС работает. И нас кидает уже на живой полигон, где можно новый дробовик протестировать. Для кого-то танки до сих пор выглядят так, для кого-то так, или даже так. Кто-то запомнил их такими, но ну, вообще всякое бывало. Но только в игре World of Tanks ты узнаешь, какими бывают танки на самом деле и на что они способны в умелых руках. Так что выбирай машину по вкусу, но не забывай, что при регистрации нового аккаунта по ссылке в описании ты получаешь премиальный М-22 подарок. Всем привет, это очередная бредовая идея, которая посетила меня буквально вчера, такой импровизированный живой полигон. Кстати, дробовичок так себе с бедра еле-еле ваншотит. Хотя, если только по стандарту... Интересно, сколько выстрелов идет уже на следующий ряд. С двух, кстати. Вот вы видите, все в питонах и в защитных перчатках. Так, а на этого с трех. Блин, куда интереснее будет пострелять в прицеле, ну-ка. Я уверен, этих сейчас обоих заберет с первого выстрела. Так, и есть. А со вторыми уже могут начаться проблемы все-таки. Урона не так много, 610 всего. Уходит у нас по два выстрела, я так понял. Так... Следующий ряд, где уже может и три выстрела понадобится. Кстати, в новостях заявляли о его хорошей точности, в том числе на дальней дистанции. Сейчас как раз это проверяем. Три выстрела, это не так уж хорошо, если честно. По самым дальним 4. И, наверное, 3 все-таки будет. Но если учитывать, что это парни в питонах и защитных перчатках, то три выстрела на такой дистанции не так уж и плохо. На самый дальние четыре выстрела. И просто так, для сравнения, самый точный дробовик, это СИКС-12, способен пробить такого пацана с двух выстрелов. Это я проверил. И сейчас честно, еще много чего можно протестировать. Кстати, что вы думаете именно о таком полигоне, о таком варианте? Если поддержите, то я, конечно, продолжу. Так, и давайте теперь просто представим, что же будет, если нашему Скарчику поднять скорострельность от 770 до 900. Знаете ли после того, как я запустился на ПТСК, чтобы хотя бы примерно сравнить, что сделали со Скаром, как его улучшили, я понял, что теперь для убийства самого защищенного персонажа даже через руку требуется всего лишь 6 выстрелов. Сразу же взял новый Узи Про и просто охренел те же самые 6 выстрелов. То есть, грубо говоря, если бы Скару дали скорострельность 900 выстрелов в минуту, у нас бы получилось что-то похожее на новую Узи Про. Ну а сейчас показываю, каким Скарчик был до улучшения Это 8 выстрелов через руку То есть было 8, стало 6 При этом скорострельностью было 730, стало 770 На 40 увеличили Если честно, я этого даже не почувствовал Но если бы ему каким-то чудом все-таки дали ваншот в голову То есть бы сделали его похожим на Скорпион или Дезертеча, Да, даже если бы они ему оставили ту же скорострельность 730 Это было бы уже совсем другое дело Но ладно, хотя бы так его апнули так что же у нас новый УЗИ ПРО? Если честно, я просто охренел, когда первый раз запустился с ним в игру. Это, знаете, просто невероятно быстрый распил по телу. Причем голову не ваншотит точно так же, как и СКАР. Именно это я проверял на самых защищенных пацанах, то есть два выстрела потребовалось. И для такой ППшки результат это не самый плохой, скажу вам. Да, есть типа хуже, например, МакПул, который пробивает с трех выстрелов в голову. Но это еще не конец. Ребята, с которыми я создавал этот самый импровизированный полигон... Настояли на том, чтобы я записал минус 15 с дробовика, то есть поставил перед собой 15 человек и записал один выстрел. Смотрим. Блин, к сожалению, 15 человек собрать не удалось, все одели стандарт, но 13 человек это тоже достаточно, я думаю. Я почему-то не думал, что он пробьет всех, но... Охренеть, минус 13. Но прямо сейчас стартует новенький конкурс уже на 2000 кредитов. Для участия от вас подписка на канал Тимуровича, конечно на мой канал и просто комментарий под этим видео. Слева у нас победитель прошлого конкурса на 1000 кредитов. Обязательно пиши мне в личку на ютубе, чтобы забрать свой приз. Всем пока!